Замечая, что твой iPhone быстро разряжается? Винишь Apple и iOS 12 во всем, в чем только можно? Тогда вы точно обратились по адресу. Привет всем яблочникам! Вы смотрите Apple Finder и сразу к делу. ULT Data – лучшая программа, которая поможет восстановить потерянные тобой пароли от социальных сетей и стертых данных из удаленных приложений, таких как WhatsApp, ВКонтакте и другие. Скачивай программу прямо сейчас и однажды она тебе точно пригодится. iOS 12 – это как Палка на двух концах. С одной стороны, мы имеем систему с отличной производительностью, а с другой прошивку с ужасной автономностью, которая и является главным ее недостатком. Несмотря на это, система напичкана огромным количеством новых функций, которые могут как убить время работы полностью, так и повысить автономность батареи на 20-30%. У тебя тоже быстро садится айфончик. Тогда ставь лайк этому видео, посмотрим, сколько нас. Первое, что необходимо сделать отключить функцию экранное время. В чем проблема? Смотри, эта штука постоянно работает в фоновом режиме, анализируя на протяжении всего рабочего дня приложения, которыми ты пользуешься. Отключаем ее в настройках, чтобы энергии тратилось несколько меньше. В предыдущих видео на своем канале я активно рассказывал про шорткатс для Siri, которые добавляют невероятные функции для твоего iPhone. Я заморочился и специально для этого видео подготовил команду, которая позволяет активировать максимально возможный режим энергосбережения. Вам достаточно перейти в описание этого видео, и скачать данный шорткат себе на устройство. Далее просто активируйте его, когда процентная емкость аккумулятора будет составлять 20 и менее процентов. Например, при добавлении команды вы можете просмотреть, какие именно параметры системы становятся активными, а какие наоборот деактивируются. Последнее, что может существенно повысить время работы вашего устройства от одного заряда батареи — сброс настроек. У тебя ничего не удаляется, все данные остаются на своих местах. Обнуляются лишь системные параметры iPhone, вроде пароля на экране блокировки, обои пароля отсоединения Wi-Fi имя устройства в основных настройках и все. Вывод на самом деле таков: нет предела совершенству. Да, хочется нормальную iOS, в которой бы достойными были бы и автономность, и производительность. Но пока что с первым пунктом у Apple все вроде бы не совсем печально, но в то же время... Не особо весело. Так, уж среднее. То и дело встречаешь комментарий: мол, iPhone разряжается быстро, раньше было лучше, и так далее и тому подобное. А как ты считаешь, раньше было лучше? Пиши свое мнение насчет этого в комментариях. Подписывайся на наш канал и оставайся с лучшим контентом об iPhone, фишках iOS и компании Apple. До скорого, пока!